на канале Шарабара. Полагаю, всем известно, что такое Новый Год, а потому попусту распыляться по этому поводу я не стану. Осталось всего 12 часов до одного из самых главных и любимых праздников миллионов граждан. Не сказать, что я великий любитель этого дня, ибо для меня это по большей части обычный день, просто являющийся последним в данном году. А завтра наша земля устроит новый забег вокруг солнца. Пойдет на новый круг. Тем не менее, я ни в коем случае не агитирую вас разделять мою точку зрения и перестать отмечать Новый год так, как вам заблагорассудится. Да, я как таковой не праздную Новый год, но это не означает, что мое поведение единственно верное, а моя логика неоспорима. Отнюдь. Однако, от одной вещи все же предостерегу вас. Когда наступит полночь, не включайте телевизор. Вот серьезно, не надо. Потому что там вы услышите то же самое, что последние 18 лет. В общем, ничего нового там не добавится. Одна и та же заезженная пластинка, которая длится уже 18 лет. М, эм, что-то меня занесло на прелюдию, да? Прежде чем начнутся новые 365 дней, я бы хотел узнать, как все начиналось и откуда вообще ноги растут у данного праздника. Давайте же узнаем. Встречать Новый год люди стали еще в глубокой древности. Предлагаю быстро посмотреть на остановление празднования Нового года как праздника в разных странах мира. В Индии, Месопотамии и Армении его встречали 21 марта, в день равноденствия, когда приходила весна и начинались полевые работы. Делалось это неспроста, а чтобы получить богатый урожай. В Древней Греции Новый Год отмечали 22 июня, когда наступал самый продолжительный день в году. Праздновали его весело и с шествиями в ряженых костюмах садиров, воспевающих бога виноделия Диониса. В Древнем Египте Новый Год встречали в сентябре мистериями в честь звезды Сириуса. Жрецы проводили церемонию в честь появления звезды на небосклоне. Но Рим оставил самый яркий след становлений и празднований Нового года, благодаря легендарному римскому императору Юлию Цезарю. Именно он ввел в действие свой календарь, в котором 365 дней и по 7 дней в неделю. Именно по нему в просвещенном мире стали вести летоисчисления. Это, конечно, все хорошо, но как и когда этот праздник перекочевал к нам? История Нового Года насчитывает около 25 веков. По мнению ученых, обычай этот впервые родился в Месопотамии, где в конце 4 тысячелетия до нашей эры родилась цивилизация. Древние народы праздновали Новый Год в марте, что совпадало с началом возрождения природы и в основном было приурочено к марту месяцу. Именно в марте начинались полевые работы и древние римляне считали март первым месяцем года. В этот же день было принято делать друг другу поздравления и подарки, особенно должностным лицам. Вначале одаривали друг друга плодами, финиками и винными ягодами, затем медными монетами и даже ценными подарками. И, кстати, последнее практиковалось, как ни странно, среди богатых людей. Преимущественным правом быть одариваемыми пользовались патриции, каждый должен был преподнести своему патрону в честь Нового года подарок. Этот обычай сделался впоследствии обязательным для всех жителей Рима. Только в 46 году до нашей эры римский император Юлий Цезарь перенес начало года на 1 января. Во Франции на валете считали до 755 года, с 25 декабря, а затем с 1 марта в 12-13 столетиях, со дня Святой Пасхи, пока наконец не установлено было в 1654 году указом короля Карла IX считать за начало года 1 января. В Германии тоже произошло во второй половине 16 века, а в Англии в 18 веке. В России, со времени введения христианства, исполняя обычаи своих предков, также начинали летоисчисления или с марта, или со дня Святой Пасхи. В 1492 году великий князь Иоанн III окончательно утвердил постановление Московского собора считать за начало церковного, так и гражданского года 1 сентября, когда собирались дань, пошлины и различные оброки. Для придания наибольшей торжественности этому дню, сам царь накануне являлся в Кремль, где каждый простолюдин или знатный боярин в это время мог подходить к нему и искать непосредственно у него правды и милости. Первообразом той церковной церемонии, с какой проходило на Руси празднование сентябрьского новолетия, служило празднование его Византии, установленное Константином Великим. Последний раз Новый год отпразднован 1 сентября в 1698 году. Проведен был весело и в пиршестве, устроенным с царской роскошью. Царь Петр Великий, явившись в Успенский собор, одетый уже на немецкий лад, как и прочие присутствовавшие, сам поздравлял народ с Новым годом. Петр Великий изменил коренным образом и летоисчисление, и способ празднования Нового года. В первый год 18 -го столетия он уже приказал ввести летоисчисление от Рождества Христова, отменив летоисчисление от Дня Сотворения Мира. Не желая совершенно изгонять обычаи празднования Нового года, он установил его по обычаям, заимствованным им из Голландии и других стран Западной Европы. В оправдании своих начинаний царь приводил те простые и очевидные основания, что многие европейцы и христианские страны ведут лет летоисчисления спустя 8 дней от рождества христова то есть 1 января а не от создания мира его в этом поддержал архиепископ новгорода и великих луг российский златоуст феофан прокопович объяснивший всем недовольным почему так правильнее и лучше Болезненно отозвалась в умах и сердцах людей Старого Закала такая перемена. Но ограничившись одним лишь глухим ропотом невежественных людей, привилось это нововведение без всяких смут, площадных драк и уличных кровопролитий, вызывая лишь время от времени бранные писания ревнителей древляга благочестия. Проведение в жизнь этой реформы великого царя, имевшей столь важное значение, началось с того, что запрещено было праздновать каким бы то ни образом 1 сентября а о самом нововведении объявили 15 декабря 1699 года на Красной площади. Тогда же сказали, дабы по большим проезжим улицам и знатным людям и у домов именитых духовного и мирского чина перед воротами учинить некоторое украшение от древ и ветвей сосновых, еловых и можжевеловых. Всем же скудным, все бедным, надо хотя бы по древу или ветви над воротами своими поставить до 1 января 1700 года и держать так до 7 числа, а 1 января, в знак веселья, друг друга поздравить с Новым Годом. Вот как-то так Новый Год и пришел к нам. Однако теперь возникает парочку других вопросов. Например, откуда появился Дед Мороз? Как оказалось, есть две версии. Версия первая – Дед Мороз – это дух предков. Дед Мороз появился очень давно, еще до появления христианства на Руси предки верили в то, что духи умерших охраняют свой род, заботятся о приплоте скота и хорошей погоде. Поэтому, чтобы наградить их за заботу, каждую зиму люди дарили им подарки, в канун праздника деревенская молодежь надевала маски, выворачивала тулупу и ходила по домам, калядовала хозяева одаривали колядующих едой смысл как раз и заключался в том что колядующие представляли собой духов предков которые получали награду за неустанную заботу над живущими среди колядующих часто был один человек одетый страшнее всех как правило ему запрещалось говорить это был самый старый самый грозный дух его еще часто называли просто дедом вполне возможно что это и есть прообраз современного деда мороза только сегодня он конечно конечно, подобрел и не приходил за подарками, а приносил их сам. С принятием христианства языческие обряды трансформировались и калядовщики стали христославами. Версия вторая. Дед Мороз – это хозяин зимы. Согласно данной версии, прапрадедом современного русского Деда Мороза был герой русских народных сказок «Морозка» или «Мороз красный нос». Хозяин погоды, зимы и мороза. Изначально его называли Дедом Трескуном и представляли маленьким старичком с длинной бородой и суровым, как русские морозы, нравом. С ноября по март Дед Трескун был полновластным хозяином на земле. Даже солнце его боялось. Он был женат на призы. Особе, зиме Особе деды Трескуна, или Деда Мороза, отождествляли также с первым месяцем года, середины зимы, январем. Холоден и студен первый месяц года, царь Морозов, корень зимы, ее государь. Он строгий, льдистый, ледяной. Где же обитает Дед Мороз? Сказать однозначно, где он живет, сложно, так как существует масса легенд. Некоторые утверждают, что Дед Мороз родом с Северного полюса, другие говорят из Лапландии. Дед Мороз, Лапланте, допустим. Ясно только одно. Дед Мороз живет где-то на крайнем севере, где круглый год зима. Хотя в сказке Адаевского «Мороз Иванович» Мороз красный нос по весне перебирается в колодец, где и летом студина. Однако после постройки в Великом устюге терема Деда Мороза вопрос для россиян решился однозначно. Думаю, несколько неправильно, если не затронуть Санта-Клауса. Откуда он появился? Да-да-да, есть мнение про Святого Николя, кажется Николя, да, который был прообразом, Но на деле все несколько поинтересней. Образ Санта-Клауса придумал в 1823 году преподаватель семинарии Климент Кларк Мур, который под Рождество прочел жене и детям сочиненное им стихотворение «Рождество на пороге» или «Визит Санта-Клауса». Он изобразил Санта-Клауса добрым эльфом, который приезжает на восьми оленях и проникает в дом через дымоход. Мур не собирался публиковать свое сочинение, однако один из друзей, без ведома автор, отнес опус Мура в газету «Сентинел». Первый образ Санта-Клауса. Клауса нарисовал в 1862 году карикатурист Томас Наст. В течение 24 лет он рисовал его для обложки популярного журнала Harper's Weekly. Художник поселил Клауса на Северном полюсе. Обложки пользовались невероятной популярностью. Красную шубу сказочному дедушке подарил в 1885 году издатель Луис Пранк. Он перенес в Америку викторианскую традицию рождественских поздравительных открыток, выполненных в технике цветной литографии. Так Санта-Клаус сменил меха, в которую его нарядил Наст, на добротный ярко-красный наряд. И, наконец, в 30 году прошлого столетия компания Coca-Cola Придумала хитрый рекламный трюк, чтобы об их продукции не забывали ни летом, ни зимой. Художник из Чикаго Хайден Сандблом изобразил Санта-Клауса в красно-белых цветах Кока-Колы. Так родился современный образ Санта-Клауса, где он изображался уже не эльфом Климента Мура, а великаном, дедушкой. Сандблом ввел в его упряжку девятого оленя по имени Рудольф. Прототипом Санты для Сандблома послужил его друг и сосед Лу Прентис. Однако есть еще один вопрос. Почему елка? Традиция наряжать деревья и танцевать вокруг них пришла к нам еще до появления христианства во времена язычества. Тогда считалось, что в этих дарах природы живут духи, которых и старались задобрить люди. Хвойные растения особо почитались, ведь они были одарены богами быть вечно зелеными, а потому ассоциировались с вечностью. Еловыми ветками в древности немцы украшали свои жилища в день зимнего солнцестояния. Существует несколько версий, почему именно елка удостоилась чести стать праздничным деревцем. Так вот, согласно легенде, все деревья пошли почтить рожденного Христа Спасителя. Среди тополей, дубов и кипарисов маленькая ель стояла в очереди в самом конце, а потому только на нее попал выпавший снег. Тогда она стала нарядной и искристой. С этим поверьем связана и традиция украшения растений, ведь на Рождество во всем мире на разных деревьях появились плоды. Поэтому славяне украшали первые елочки яблоками, орехами, а также грушами. Другое предание гласит о том, что святой Бонифаций в 7-8 VII веках срубил дуб, что был посвящен Тору. Свидетельство о бессилии языческих богов этот дуб рухнул, сумев повалить и рядом растущие деревья, кроме ели. Оставшуюся стоять елочку святой Бонифаций тогда назвал «деревом младенца Христа». Вот как-то так и выглядит история Нового Года. На 7 позвольте откланяться, ставь жми, пиши подписывайся, делись, ты знаешь что надо делать, шампусик я тебе в полночь.